Вставляем, да? Вставляем шнурок, да? Вставляем сюда. Вставляем сюда. Потом, вот так вот, да? Потом, чтобы он не убежал шнурок, надо его вставить в ручку. Он потом убегает и на разбивает, что раз он из рук и убежал. Вставляем в ручку. Узелок завязывается, Смотри, ребят. Берешь вот так петельку делаешь, угу. да? Потом делаешь вот так петельку. Вот. Угу. Видишь, петелька получилась. Понял, понял, понял. Кончик здесь. И затягиваешь. Так, этот, такая же петля этот делается. Узел никогда не развяжется. Никогда вообще с роду никогда. Такая же петля делается вот здесь вот. Да, здесь то же самое. Вот она. Угу. Тоже так же делается. Вот этот узел он никогда не развязывается. При любом, может машиной дергать, он порвется, но развязаться не развяжется. Если сделать обычный узел, вот такой, нитка шелковая, угу. она со временем, она сползет. Раздет, сползет. А этот узел никогда. Вот он, раз. Петелька в петельку, понял? Петелька в петельку. И вот так затягиваем. Вот, так. Все. И он, вот это все рассчитано уже с завода, чтобы это все входило. Угу. В посадочное место. Все. Это мы сделали, приготовили. Теперь... Поворачиваем, вот удивишь, опа, вышли, да? Угу. Вышли. В эту ну, сторону поворачиваем. На, на всех стартерах есть прорезь. Угу. Прорезь специальная для Большая. наматывания. Ладно. Давай, ладно, Похоже, для наматывания Похоже, Давай. Веревочки. веревочки. Вот делаем так. мастер-класс как это. Так. Раз. Вот раз сейчас и, я... и, доснимай, и открукаем, открукаем, мы уже намочим И, и, и, и на, на, начинаем накручивать по раз. Вот, раз вот так. Против. Вот она. То есть эти вышли, да? Значит, раз, два. Вот и делаем три, да? Три оборочка делаем, вытаскиваем и отпускаем ее. Оп. Ага. Мало, маловато. Маловато. Делаем еще. Никогда не пытайтесь сразу шесть намотать. Потому что можно сорвать пружину. Пружина сорвется, тогда все, замена пружины идет. А замена пружины ⁇ это ваш косяк, то есть за вашу, за вашу личную зарплату. И все, наматываем еще два делаем, да? Раз, два. То есть сделали три, еще два делаем. И опять проверяем. Маловато. Нет, в принципе, нормально. Но можно еще один замену. На одиннадцать. Да, можно еще на один сделать. То есть вот опять доводим до прорези. Делаем. Делаем петельку вот такую вот. И она как раз весь в прорезь стала. Mm -hmm. И еще раз. Раз. Еще один делаем. Все. И все. Вот теперь она дома. Дома. Все элементарно.